Поскольку сейчас происходит смена иона, был такой разговор в одном из видео, и теперешние базовые религии находятся в сложном состоянии отчетности, не складывается ли именно сейчас ситуация, когда можно пройти процесс раскрещивания по какому-нибудь удачному сценарию? Так сказать, проскочить под эту фишку. И какой вообще есть метод раскрещивания наиболее оптимальный по теперешним временам? Спасибо за понимание юмора, хотя тема не очень смешная. Да, тема и смешная, и не смешная одновременно. смешная она становится, когда ты от нее избавился, а пока не избавился, она конечно не смешная. Потому что сейчас в период агонии религиозных эгрегоров, они становятся хоть и слабее, но злее. И если уж они в кого-то вцепились, они как бультерьер, не отпустишь. Но иногда бывает, что они не вцепляются, просто у них не хватает ресурсов цепляться во всех подряд. И здесь, что называется, как повезет. Если ты являешься для религиозного эгрегора лицом незначимым, то иногда бывает, что твоего, особенно сейчас, твоего выхода они даже не заметят. Ну вышел и вышел и все. Но если значимый или просто попался, что называется, на этот блудливый глаз, то иногда вырваться бывает очень и очень тяжело. Однако здесь еще есть вопрос долгов. Если долги есть перед христианством, то вырваться именно сейчас будет очень сложно, поскольку у них каждая овца сейчас на счету. И это надо понимать. В данном случае пробовать надо любой способ, который только сработает. Ну классическим является раскрещивание в бане на перекрестке и на кладбище. Но это такой классический, который работает в общем всегда пройдя через стресс гуляние ночью на кладбище, стояние на перекрестке и общение с банником после 12 ночи, тут знаете, из кого угодно сделает язычников. Тоже юмор, конечно. Надеюсь, вы тоже понимаете его правильно. Намерение очень важно. Вы уходите из христианства куда и зачем? Ответьте на эти два вопроса. Ответив на эти два вопроса, понимаете, что если есть задолженность, придется рассчитаться. О том каким образом рассчитывается христианским эгрегором, знаете коллеги, я бы вам так сказала, несмотря на то, что слаб он сейчас или силен, вы не спешите этим пользоваться. Ну просто вот ради собственного самоуважения, не поступайте так же как и они. В свое время они подломили людям ноги только потому, что воспользовались слабостью определенного, определенной слабостью духа и разума. Не поступайте точно так же, иначе через некоторое время вам придется точно так же э, столкнуться с тем, что и от вас будут пытаться избавиться. Действуйте как воин, действуйте как честный воин. Если должны, рассчитайтесь. Рассчитайтесь, а может быть даже и с надбавкой рассчитайтесь, так на всякий случай не прощайте себя сами за слабости и тогда вам не придется просить прощения больше ни у кого, никогда. Сформируйте намерение, рассчитайтесь по долгам. Намерение это объявите системе, из которой вы выходите, это честно. Если они сумеют вас вцепиться ну, будете с ними биться. Не хватит у них зубов, что скорее всего, с большей долей вероятности, будете свободны. Вы сами себя будете в большей степени уважать, если не воспользуетесь сейчас их слабостями. Им от этого не прибудет силы, не прибудет и ущерба, пусть они сами по своим долгам отвечают. Но ваше внутреннее самоуважение позволит встать на собственный личный канал личного своего бога с большей долей вероятности, если вы выйдете из христианской системы, как подобает воину и как подобает сильному, сильному игроку, который даже этим фактом докажет, что он способен не лгать даже тогда, когда лгать безопасно. Это и самоуважение и соблюдение, возможно, языческой традиции, которая не приветствует ложь даже перед врагом. Вот наверное как-то так я вам отвечу.